Сегодня поговорим с вами про деньги. Меня попросили, вчера все голосовали. И я сегодня буквально, я не знал, что пораньше немножко буду выступать, но я думаю, что вы меня простите, что, что мы сегодня с вами в том числе в интерактиве поработаем. Сегодня я вам расскажу про деньги, как это работает, как это работает у меня. Я расскажу про свой способ, который я использую сейчас. Начну с небольшой истории. Да, тема презентации, как продавать свои услуги на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей в месяц через личную онлайн-консультацию. Интересна вам такая тема? Да, супер. Спасибо. Значит. Сразу скажу, что я буду рассказывать свой метод. Это первое. Да? Второе. Сразу скажу и спрошу, наверное, у вас а, такую вещь. Понимаете ли вы, что для того, чтобы получать новые действия, вернее, новые, <смех> новые результаты, нужно новые действия. То есть не знание, а действия. Поэтому будьте внимательны. То, что я сейчас буду говорить – это те способы, те фишки, которые я использую и та система, которую я использую, используют другие ребята, которые а, получают такие результаты. Это результаты не случайные, которые я буду показывать. Они именно сделаны а, с помощью технологии. Я сейчас вам покажу некоторые инструменты, которые я использую, вы сможете тоже их расшифровать и как-то использовать. Я также сегодня дам материалы и информацию, куда можно будет обратиться для того, чтобы получить консультации, в том числе от меня по этой теме. Ну а завтра на веб блоке тоже я буду рассказывать детально, кто идет услышите и увидите. Итак, давайте посмотрим. Значит, проблема какая? Я начну с себя. Я вообще дизайнер интерьера и Начинал достаточно давно, 17-18 лет уже у меня практики. начинал с фриланса вообще, потом создал студию дизайна, потом школу дизайна, потом вот конференция да, у нас такая интересная. У меня много разных проектов. И самое главное, очень важная вещь, что если у вас тоже сейчас много проектов разных, сфокусируйтесь на чем-то одном особенно если вы опытный профессионал, это достаточно сложно, возникает некая проблема с этим. Вот что я делал и какие проекты на данный момент в данный момент времени я считаю оптимальными то, что у меня работает. Первое это оптимальное направление премиальные услуги в своем направлении. Ну вот у меня это дизайн интерьера. Сегодня и вчера тоже было много людей, кто рассказывал про премиальные проекты. Премиальные проекты это очень классные вещи. Значит, кто считает, что еще не готов или не умеет или не хочет работать в премиуме, я... для вас хорошая новость. Премиум работает даже про и лучше. Одинаковые технологии абсолютно, что для эконом, что для бизнеса, что для премиум. Это может показаться абсурдным, но это так. И более того, в премиум даже меньше э, конкуренция. Значит, второе направление, возможно, вас тоже заинтересует, это обучение коллег. Практически у каждого уважающего, да и не очень уважающего себя дизайнера, профессионала и даже не профессионал есть какие-то свои курсы, школы, чек-листы и так далее. Да? Согласны? У кого тоже есть что-то? Поднимите руки. А кто бы хотел? Она смелее. Супер. Это отличное тоже дополнительное. Да, можно чуть, -чуть оставить. оставить? Да, людей, чтобы я видел. Спасибо большое. Это тоже очень классное направление. Оно тоже приносит деньги. И на самом деле синергии работает эта тема. Третье направление – это запуск нестандартных продуктов. Это вообще мало кто что понимает. Но, например, у меня это книга. То есть книгу, которую вы покупали, видели, да, энциклопедия дизайна и комплектации. Она принесла ну, в чистом доходе 5 миллионов рублей. Ну, в принципе, неплохо такая история. Вот. Следующее. Мы запускали ресторан в Сингапуре. Вот в данном случае это true Cost. Это человек, который ко мне пришел, и мы вместе с с ним сделали ресторан в Сингапуре, и сейчас я совладелец как бы, международного бизнеса в том числе. Я считаю, почему я это говорю, что дизайнерский мозг может, если вы делаете интерьеры, вы точно способны, вы точно можете придумывать хитрые, нестандартные схемы и вместе со своими клиентами их реализовывать. В том числе даже вот у меня был случай, когда я прихожу к клиенту, вижу, что он человек заинтересованный, он делает специально сам, ну, несколько проектов делает, заказывает у меня. Я говорю, так вы же творческий человек, давайте вы свою студию сделаете. А мы будем делать, а вы будете друзей там своих звать, тоже премиальных клиентов на рублевке. Он говорит, отличная идея, давай об этом обсудим. То есть это тоже можно делать, это дизайнерам может предлагать. Также сейчас я работаю со многими дизайнерами, которые раньше были на конференции, которые у меня учились. И очень важная вещь – это новая профессия мы можем придумать и получить новую профессию. К примеру, я два года назад заинтересовался темой психологии. Ну не потому, что я хотел бы психологом. Мне было интересно, что людей останавливает. Я давно и долго обучаюсь, вернее, занимаюсь обучением. И многие люди не идут, не делают студию, не делают продажи, им мешают внутренние блоки. Вот, Мне всегда это казалось странно, у меня таких блоков нет и не было. Я понимаю, как с ними работать, и как их решать. Но у людей таких блоков много, и когда я могу помочь им каким-то образом, у них тоже получается хороший результат. Это тоже отличное направление, то есть можно взять технологию и поработать. Чтобы сегодня было более конкретно, вот этот способ, который вот мне приносит, один из этих направлений, которые я сейчас даю, приносит вот такие суммы, более миллиона рублей. Другие дополнительно тоже приносят. Этот способ создан на Методики, которые я сейчас буду показывать, состоит у нас из пяти элементов. Можете сфотографировать, сейчас я буду поподробнее рассказывать. Только пять этих элементов ведут к результату. Меня сегодня попросили сделать... Краткий и очень быстрый метод, вот это краткий и быстрый метод. Первая тема – это продукт, да? желательно, чтобы он был дорогой и уникальный. Вторая – это презентация, ее нужно подготовить, сделать ее хорошо. Третья – это привлечение, платные и бесплатные методы, кто-то экспертный, а кто-то рекламу дает. Четвертая – это тест-драйв, какие-то маленькие продукты, чтобы с вами можно было повзаимодействовать. И пятая – это продажа Здесь на продажах нужно брать обязательно предоплату. И именно этот метод нам дает результат. Казалось бы, все очень просто. Ну да, в принципе, понятный метод, да? Все ясно, все понятно. Вопрос, как его реализовать? И вот здесь начинается самое интересное, потому что у каждого человека, у каждого профессионала будет свое понимание и свои технологии, как его реализовать. Вот об этом мы сегодня тоже поговорим. И вашей задачей я предлагаю сделать сегодня, чтобы у вас была ваша методика и ваша работа. Значит, Есть примеры использования технологии. Аня сегодня выступала, мы с ней тоже работали, миллион рублей получила. Владимир тоже здесь, здесь нет. Есть тоже у нас Владимир, 3,6 миллионов по технологии, по этой же сделал. Даша тоже вот тоже с нами здесь есть, вот Даша, значит 840 тысяч на новой тоже технологии для себя. Кристина тоже здесь где-то да, была. Нет, нет, отлично, отлично, да, 300 тысяч уже сделал, до полтора миллиона идет. И Ксения у нас на стойке, вы видели, наверное, это моя помощница, тоже запустила свой проект и тоже ровно по этой же технологии запустила дополнительно свой продукт. К чему это я говорю? К тому, что неважно, чем и как вы занимаетесь, важно, что вы всегда можете добавить какую-то дополнительную стоимость к своему продукту разным методом. либо на премиальный сегмент выйти в своем рынке, либо добавить его дополнительную ценность. Мы проводили курс обучения, достаточно старые данные. Это в 2011 году было, в 2011 году, 10 лет назад, больше даже. И это вот те данные тоже с цифрами, тогда еще в долларах все считали, которые люди заработали, тоже по этой технологии. Я к чему? К тому, что всего лишь нужно следовать этой технологии, и будет результат. Чтобы вы понимали, что на любые действия это не случайность, это точно технология. И если мы хотим обладать технологией, давайте посмотрим, что там внутри. Перед тем, как перейдем, очень важный момент. Я сейчас буду рассказывать свои методики, которые я использую для классификации клиентов, дизайнеров, клиентов по бизнесу, любых, с которыми я работаю, в том числе по дизайн-проектам. Вот это три зоны основные. Это красная, когда у человека нет денег и не будет. У него есть тревога. Это, как правило, эконом-проекты. Оранжевая зона, что там можно потерпеть, да, либо можно кризис переварить, у них, у них есть ресурсы и запал. Это хорошая зона, потому что человек хочет найти интересное решение, ему нужна помощь. Дизайнер тут сильно супер поможет. И зеленый, это, как правило, есть запасы денег, премиальный клиент, он хочет что-то там индивидуального получить. Значит, для красной зоны. Есть у кого сейчас остро стоит вопрос привлечения клиентов, вопрос денег? Есть ли такие люди? Если есть, смотрите, вот это фотографируйте, вот это… Потом можно будет разобрать, сейчас останавливаться не буду. Вот в красной зоне нужно делать вот это, что там написано. Именно вот эти действия мы делали вот на этом курсе по привлечению клиентов. И вот эти результаты были сделаны благодаря вот этим действиям в красной зоне. По факту это не сильно мои клиенты. То есть я в основном работаю в бизнес и премиум сегменте. Вот, поэтому дальше технология, вся, которая буду рассказывать, она будет заточена на следующий уровень клиентов. И вам то же самое, если вы работаете с эконом, то вот, вот эти действия, если с премиальным, то дальше. Значит, распродажа, работа с базой, продукт, уникальность, обзвоны. Здесь могут быть некомфортные действия, но они ведут к результату. Значит, значит, подробности да, можно будет получить попозже. Чуть-чуть, да, можно сфотографировать. Я буду это еще в конце давать. Я вас буду приглашать в конце на мастер класс где я все это дело расскажу более детально, кому будет интересно. Значит,. Способы тоже. Вот я скриншоты такие показываю. Да? Это вот переписки с моими клиентами, которые там либо получают деньги, либо зарабатывают их с клиентов, да? либо сами ну, получают их. Вот, собственно, такие вот результаты. Значит, этот способ в красной зоне он подходит не для всех. Если вы работаете самостоятельно, то у вас. Ну, Чаще всего у нас возникает предел. Когда я работал сам, мой доход был ну, примерно 150-200 тысяч, не больше. Сложно зарабатывать больше. Все, что дальше, тоже запомните, пожалуйста, работает только методика и технология делегирования. Сегодня тоже об этом говорили, Аня об этом говорила, другие спикеры говорили. Все, что выше, обязательно нужно делегировать. Если этой методики нет, нужно обязательно, чтобы она была, и нужно внедрять. Просто это граница. Я видел много, сотни людей, которые дальше не выходили из-за того, что все старались сделать сами. Не вариант. Но если э, такая сумма устраивает, то нормально. Можно делать только эти действия и будет работать. Давайте посмотрим по методике. Итак, у нас есть продукт. Какой должен быть продукт? Я самое-самое важное говорю. Первое, он должен быть уникальный. Ключевая вещь – это уникальность. То, что вас отличает. Как найти, сейчас я скажу, вы сможете применить. На прошлой конференции, кстати, я рассказывал эту тему, и можно было, тоже можно посмотреть, ее использовать. Второе – желательно, чтобы он был дорогой. Потому что если вы хотите зарабатывать много, 300, миллионов и более, желательно, чтобы у вас тоже были продукты дорогие. Потому что количество сделок меньше, а цена выше. Нам проще, как это бы не парадоксально звучало, проще повысить свою компетентность, свою уникальность, лучше продавать, лучше искать клиентов, нежели продавать большему числу клиентов. Просто транзакции больше, времени больше теряется. Понятна эта мысль? Желательно дело дорогой. Значит, и третье: ну, должна быть какая-то система. Не работает просто какой-то результат, должна быть система. Потому что клиенты дорого покупают систему. Всегда система. Не просто сделать планировку, а это часть большого. Не просто там, сделать визуализацию или что-то, а часть тоже большого проекта, продукта. Вспоминаем принцип, когда я клиенту предложил в том числе сделать его дизайн-студию, это работает. То есть ему уже, чтобы было понятно, да, когда я предложил это, я продал ему беседку за полтора миллиона. Ну то есть красная цена беседки, которая, ну, делается, да, там зимний сад, там 500 тысяч. Но когда я сказал, что давайте вот так, и тогда стоимость уже следующей части, она уже нивелируется вот этой. То есть так можно делать. Это тоже такие хитрые фишечки. Поэтому система обязательно должна быть, и большой результат тоже должен быть. Посмотрите, вот я рекомендую, ценности говорили, и как найти себя. Я копал в психологию, нашел такую тему, как круг Шварца. Это самая лучшая методика на данный момент, я считаю, где все описано. Используйте ее. Здесь прописано, да, здесь прописано собственно, если вы этот круг заполните, она в интернете есть. Вы увидите зону своих компетенций, зону своей как раз уникальности. И вы заполните и увидите. И вам не нужно будет гадать. Вам не нужно будет много тестов делать. Вот в одном тесте это все есть. Это можно сделать там за 15-20 минут. Все, это, это будет основой для вашего большого дорогого продукта. Вот как эта расшифровка выглядит. Да? Там власть, достижение, гидонизм, стимуляция. Там вы заполняете просто тесты. Это фоткать не обязательно. Это в интернете есть. Это в открытом доступе. Не надо никакие курсы проходить. Просто зайдите, забейте, все будет. У вас будет через 30 минут уникальность. Как найти сильные стороны и таланты? Вот эти тесты, которые я рекомендую пройти. Темперамент, характер. Смотрите, темперамент нельзя поменять. Вот что важно тоже знать по психологии. Мы не меняем его никогда. Какой мы есть, такой мы остаемся. Но характер можно поменять. И мы его меняем. В принципе, для роста дохода мы должны менять характер. Тест профориентации, Оксфордский, Шварц, уникальность и вот мой метод 7 на 7. В принципе, это психологический тесты. вы один раз их делаете, вы все о себе знаете на данный момент. И дальше вы это используете для чего? Не как для гороскопа, а для того, чтобы делать большой дорогой продукт. Это очень классные вещи. Вот на прошлой конференции, ровно здесь, 2021, я рассказывал 4 главные потребности человека, которые у них есть. Сейчас я их тоже расскажу. Значит, метод Best есть. Best просто, чтобы запомнить. На самом деле, четыре буквы ⁇ это то, что все потребности клиента, вообще любые, связаны с этими категориями. Если вы это запомните, 4 буквы и вот такой вот узорчик, если вы это запомните, то вы сможете общаться с любым клиентом. И вы сможете сделать свою уникальность. Как это делается? Смотрите, тоже можете сфоткать. benefit это выгода. То есть человек ищет везде выгоду. Выгоду в деньгах, выгоду в экономии. Эмоtion. Эмоции, отношения, все, что связано с приятным времяпрепровождением. Третье – это безопасность, все, что было стабильно, четко, по полочкам, каждый сантиметр учтен. И топ – это место в обществе, выделиться среди знакомых, работать с топовым дизайнером, премиальный уровень получить, все, что касается этого. Это базовые вещи, заложенные в каждом человеке. Нам не надо ничего придумывать, мы просто можем использовать то, что заложено в нас природой. Используйте эти концепции везде. В чем фокус? Мы используем только две из четырех, вот из этих, и понимаем, что у нас здесь ключевое и что ключевое у клиента. Вот, например, мой пример, да, что вот мой продукт. У меня прямая выгода в основном и безопасность, то есть вот у меня доллар значок, да, и решеточка. То есть я менее эмоциональный человек, да, и не не плешу там, не, не работаю в плане да, там блогером или еще что-то, да, и мне в принципе наплевать на статус, на статусные вещи и все остальное. Вот это не значит, что моим клиентам может быть не так. То есть я могу с ними работать, но я транслирую это, и клиенты ищут в дизайнере, ну примерно вот это. Соответственно, вот третье-четвертое, оно тоже есть, но оно минимально. Эмоции не сильно веселю, да, и четвертое не сильно статус. Я достаточно просто общаюсь со всеми в том числе и с вами. Это то, что касается моей уникальности. У вас может быть по-другому, вы можете найти свое и транслировать свое. Это будет хорошо работать. В итоге у меня получается описание моего продукта, результат по системе. То есть я самое главное, самое ключевое, если человек ко мне обращается, я ему даю результат. У меня моя ценность — это дать результат человеку в любом случае. Если человек результат не достигает, я сам собой недоволен. Я сам не могу жить спокойно, если человек пришел. Я сделаю все, чтобы он достиг. То есть вот такая вот моя позиция. Это вот мое внутреннее, и эти люди чувствуют. Подумайте, что у вас может быть, и именно это можно транслировать. Можно тоже сфотографировать. Это более детальная такая расшифровка в принципе, того, то, что я сейчас сказал. И ваша задача выбрать две из четырех. Удалось? Давайте еще раз. Есть, да? Значит, Следующее, ресурсы, что уже есть. Это очень важные вещи, у каждого из нас уже есть положительные вещи, которые мы используем. Ну вот у меня вот это такие, я для себя выписал. Есть такое упражнение, что вы пишете просто, что у вас лучше всего получится. Соответственно, что я делаю? У меня дизайн – это профессия, да, у меня там 17 лет опыта, это мой ресурс, классно, да. Клиенты дорогие, да, знаю, как работать, и продавать. Навык упаковки у меня есть, навык продаж, навык систематизации. База клиентов есть, большая достаточно, вы тоже в ней находитесь, это Хорошо. Тревожности у меня нет, так как есть планы, успешное повторение, да? минимум постоянных расходов, я об этом позаботился заранее, ну и так далее. То есть задача какая? Выписать, в чем у вас ресурс, для чего мы это делаем, чтобы создать ваш дорогой продукт. И делайте из этого большой хороший продукт. Примеры, опять же, в разных сферах. Неправильно, если продаете обучение либо курсы, научу дизайну, научу чего-нибудь технологии. Никто не хочет учиться. Все хотят результат. Да? Значит, научу дизайну и привлеку VIP клиента до результата. То есть конкретно у тебя будет клиент VIP или не будет. Это результат. Второе, да, сделаю ремонт. Строители часто приходят, ну как бы окей, и что? А можно более интересно сделать, что найду инвестиции для запуска системного бизнеса по строительству, например, если клиенту тоже это интересно, если у него такой статус есть. Что мы можем доправдать больше? Это покупают лучше. Значит, неправильно, да? Напишу продающий текст для копирайтера, да, возьму в продюсирование все ваши продукты за процент от прибыли. Сразу же давайте результат. Ключ к этому к чему? Почему показываю примеры? Что большие дорогие продукты делаются, когда вы гарантируете результат. Очень важная такая часть. Если вы это придумаете и сделаете, неважно, в любой теме это будет работать. Большой результат сделан из вот этой вот тематики. То есть вы придумаете две вещи и делаете результат. Так, что еще? Как сделать выбор? Многие тоже не понимают или не знают. Вот я рассказываю свой способ, как я использую. Я всегда анализирую энергию. Да? Сам, это самое главное. Номер один. Лежит у меня душа к этой теме или не лежит? Хочу ли я работать с этим клиентом, с этими сотрудниками? Вообще этой темой заниматься или нет? Потому что я знаю, что результат всегда идет там, где есть постоянные действия, а они возможны только в том случае, если мы делаем постоянные вот эти действия. Да? Соответственно, второе – это ресурсы, что есть, это мы уже с вами прописали, что будет ли у меня возможность, есть ли у меня навыки этим заниматься. Третье – перспектива, сколько на этом вообще можно зарабатывать, объем рынка, то есть готов ли я в достаточном количестве искать, например, работать с премиум клиентами, если да, то запускаю. Риски, сколько просуществует вообще рынок, значит, как долго и сложно это делать с нуля, либо чтобы оно работал, да, и цели, насколько это соответствует моим ценностям и целям по кругу Шварца. Значит, чтобы брать большие деньги, нужны действия по технологии и вера. Еще один очень важный момент. У многих людей, не знаю, как у вас, у меня такой проблемы нет, но у многих людей не хватает веры. Я это замечал, что вроде как другие люди выступают, делают и находятся здесь, а вот я вроде как тоже могу, но почему-то я вот не верю, что у меня получится. Вот вера – это очень важно, и без веры, и без действия, да, ничего не получится. То есть и вера важна, и действие важно. И действие без веры не работает, и веры бездействий. Поэтому я могу сказать такое, что я, опять же, за свой достаточно продолжительный путь видел много-много разных способов, там, монетизации, работы, движения вперед, и всегда выигрывали те люди, которые верили в себя. Как это сделать? Ну, опять же, либо сами, либо с помощью ценности, либо можно к психологу сходить. Это тема решаемая вообще точно. Я могу сказать, вот у меня есть тоже мой навык, мой метод, который я ну, разработал, изучая психологию. Значит, что нужно вообще, чтобы было? Нужны три вещи всего. ну Основные вообще, что человека двигает вперед. Это навыки, это установки, это инструменты. Значит, давайте посмотрим. Навыки. Вот такие. Это семь навыков. Нужно знать систему, чтобы у нас был план. Нужно знать профессию, чтобы мы профессионально делали. Нужно уметь упаковывать то, что мы делаем. Преподносить, продавать. Уметь видеть перспективы, создавать цепочку. Ценностей в 3-10 раз больше. Делегирование команды, естественно, без этого никак. Иначе мы… Не сможем делать. И личный бренд приносит там, x5, x10 в доходе всегда. Это навыки, которые каждый человек может развить абсолютно. Надо просто этим заняться. На это все есть курсы, тренинги, все, что хочешь. Просто это ведет к увеличению дохода. Вот установки, которые мешают себе. Эти установки тоже вот семь основных. Значит, вера в себя и способности. Если человек не верит, не сработает. Энергия высокая, либо лень. Если есть, то не сработает. Энергия высокая, поможет. Это, давайте так, это помогает нам движение вперед. Значит, эмоциональные перепады. У кого-то есть, у кого-то нет. Это то, что тоже надо решить. Доверие людям, перфекционизм. Доверие людям, людям доверять надо, да, но, тем не менее, перфекционизм у кого-то может быть внутри. Он может очень сильно мешать. Конфликтология. Многие боятся конфликта с клиентом, с сотрудниками, с поставщиками, партнерами. Не нужно. То есть нужно воспитывать в себе твердую, сильную позицию. Как это делать? Наличием системы. Система помогает нам оставаться уверенным в себе. И я, наоборот, с удовольствием иду на конфликт, потому что это позволяет показать мне ну, как бы мою позицию. Но я не конфликтую, я стараюсь не доводить до него, но показываю, тем не менее, возможность отстоять и желание, и возможность отстоять свою позицию. Это очень важно, это уважают. Если человек сам себя не уважает, он сливается с конфликта, ему не платят дорого. Это все очень важно. Отсутствие нужды, когда чувствуется, бывает, что человеку нужны деньги, вот, это тоже не работает. И проявляться, тоже сегодня обсуждали, как можно больше рассказывать, как количество исходящих сообщений, любых, оно увеличивает увеличивают нашу возможность на успех. Инструменты – это уже более прикладные навыки. Это тоже можно в любой книжке прочитать. Просто один раз это можно изучить и сделать. Постановка цели, критическое мышление, скорость принятия решения, планирование, декомпозиция, мотивация. Останавливаться не буду. Если кому-то будет необходимо, зайдите, проконсультирую. Это есть в книжках. Это тоже можно выучить. Именно вот эти вот вещи значит, ведут нас к результатам. Да, кстати, могу дать тоже упражнение. Смотрите, я даю такое упражнение ребятам, когда у нас вот каждый, напротив каждой из этих тем можно поставить себе от 1 до 7 баллов. Насколько вы лично считаете, у вас эта тема сейчас развита. И когда вы их увидите, вы посмотрите, где у вас низкий балл, где у вас высокий балл, что нужно развивать ну, по вашему пути. По этой теме, по этой и по этой. Вот у меня есть такая таблица, тоже я даю в упражнениях, где мы ее разрабатываем, и каждый понимает, какой следующий шаг ему нужен для того, чтобы сделать следующий уровень дохода. Вторая часть – это презентация. Это все вот было достаточно долго, подготовка. Сейчас пойдем быстрее. Потому что на самом деле продажи строятся от внутренней подготовки, поэтому мы так много времени уделяем. Но хорошая новость в том, что один раз внутри подготовившись создать свой дорогой продукт, все остальное идет как по маслу. Вы сейчас увидите, что вот это у меня была достаточно длинная презентация, а сейчас остальное будет достаточно короткое. Потому что все остальное будет ссылаться именно на то, что мы подготовили. Итак, что самое главное в презентации? Тоже очень сильно рекомендую не рассказывать, как надо, а показывать примеры, как это сделать. То есть всегда люди не любят, когда их учат, говорят «вам надо то-то делать». Вам нужно следовать этому плану. Откуда ты знаешь, да, какому плану мне следовать? Это непонятно. И человек как бы возникает у него такой диссонанс, что, ну, может быть да, может быть нет. Лучше всего рассказывать просто свои примеры. И все презентации, которые я делаю там для клиента, я рассказываю, я так делал, мои клиенты получали такой-то результат. Вот мы сделали здесь такой-то узел, например, да, или применили такую-то технологию покраски дерева, допустим. Вот мы тут сделали. Дальше человек сам принимает решение, да или нет, хочет или нет. Я никому ничего никогда не навязываю. Это очень важная вещь. Значит, неправильно, да, моя э, мою историю, <смех>, пример жизни не приводим, просто рассказываем, как надо. И правильно, историю свою, пример жизни, и как я делаю, как я получаю такой результат. Именно это ведет к такой ну, вниманию. А, не успели? Ну, я голосом сказал, да, что, значит, не надо говорить, как вам надо, клиента никогда не надо учить. Вы не знаете, как надо. На встрече это очень часто проявляется. Вы знаете, вы, вы реально знаете, как надо, потому что у вас есть план и технология ваша. И вы знаете, как надо, и вы ему рассказываете, да, допустим, или я так, когда делал, меня не покупали. Когда я стал говорить, я так делаю, вот по этому плану, клиент меня стал спрашивать, а как мне можно купить у тебя? Понятно логика? Просто на себя переводим, и тогда будет работать. А на самом деле рассказываем один и тот же контент. Значит, правильно, история из жизни, как я делаю, как я получаю, как получают мои клиенты. Хотите ли такой результат? В презентацию работают вот такие механики, тоже сфоткайте, результат. Методика — это очень сильные триггеры. Вы говорите, вот такой результат вы можете получить. Начала презентацию тоже с результата, да, в деньгах. Я показал, что кто хочет денег, есть такой результат, конкретный, конкретные люди. Я показал людей, которые сидят, поднимали руки, говорю, это люди делали по этой методике, получили такой результат. Примерно так. История хорошо работает. У меня сейчас времени нет на истории, но в идеале, конечно, чтобы они были, и чтобы у нас мы каждый результат подкрепляли историями. В презентации с клиентом это очень-очень важно. Доказательство примера, живое общение – это тоже вот то, что двигает нас вперед. Если все сделано правильно, да, клиент придет. Значит, третья часть привлечение. Два способа. Ничего не надо выдумывать. Есть платный, есть бесплатный способ. Способ платный – это за деньги. Бесплатно – это время. Да, тут там неправильно стоит, но неважно. Это вы тратите время. То есть бесплатного тоже ничего не бывает. В любом случае вы платите временем. Поэтому тут уже каждый выбирает, что платно или бесплатно. Платный способ, как правило, таргетированная реклама ну, и привлечение клиентов на какую-то упаковку на какую-то воронку бесплатный способ это networking networking отличная тема отлично работает как работает networking вы рассказываете историю все то же самое что я сказал вы просто работаете либо на конференции выступаете либо друг с другом либо мы работаем ну просто рассказывая публикуя статьи какие-то я работал честно скажу я у меня платный способ ну, не работал и это мое упущение я работал всегда через бесплатные способы через демонстрацию своих способностей идей и презентовал такие идеи вот на таких событиях, как это, в интернете. То есть ко мне клиенты и люди приходят через интернет. Они говорят, мы посмотрели твое видео, окей, интересно. Мы зашли на твой сайт, посмотрели, интересно. Но я не говорю, что у всех так сработает. Просто это один из возможных вариантов. Клиенты вообще делятся на два типа в основном. Есть люди, которые прямо сейчас ищут, и им нужно быстро. То есть им нужно показать, им нужно быстро. Вот Таких нужно ловить, конечно же, ну, через быструю презентацию и быструю встречу приглашать их на тест-драйв. Сейчас мы об этом поговорим. А есть люди, которые долго варятся. Им они могут там месяц, два, три, кто-то пять лет. И потом они уже приходят, когда созрели, либо накопили денег. И тот и тот способ на самом деле должны работать. Как я получаю трафик? Ну вот то, что у меня работает. Да, реклама в социальных сетях я не делаю. звездочки то, что я не делаю. Рекламу блогеров я не делаю. Сарафанное радио – да. Выступление – да. веду блог, телеграм-канал – да. Выкладываю видео на YouTube – у меня работает. Участие через нетворкинг – в на курсах. Да, на некоторых курсах я участвую. Вот, кстати, интересная фишка. Я иногда плачу просто за то, чтобы попасть в какую-то группу в сообщество. И вот, допустим, я состою в сообществе профессионалов, ну там не то, что я плачу, я там бесплатно участвую, но там я единственный дизайнер э, среди миллионеров. Соответственно, я им даю тест-драйв такой, что э, сделайте, я вам сделаю анализ вашей планировки, которую вы сделали с вашим дизайнером, либо со строителем, либо сделаю вам с нуля. И ко мне обращаются оттуда люди, ну уже состоятельные, соответственно, они являются моими знакомыми, я помогаю. То есть это очень классная штука, через нее тоже приходят клиенты. Я вот так делаю, таким методом. Обязательно использовать маркетинговую воронку. Потому что, ну, опять же, если непонятно, как привлекать клиентов, да, если есть хороший продукт, то вот оно. Первый – это offer, предложение, предложение, да, реклама, захват контакта, приглашение на встречу. Самая здесь большая ошибка в том, что меняются местами. То есть если не нарушать местами эти элементы, да, то все будет работать. Обязательно самостоятельно в этом разобраться, маркетологи не помогут. Один раз надо в этом разобраться. Дизайнер может это сделать. Просто разобраться, попробовать сделать. Это не запустить шаттл в космос. Это несложно. Четвертый тест-драйв. Что такое тест-драйв? Очень классный инструмент привлечения клиента. Когда вы даете какую-то услугу, либо продукт, первый контакт получается облегчен. Например, вот такой проект я делаю достаточно быстро, но это уже работает мне тест-драйв. Вот примерно так, вот этот проект, вернее, я взял как? Я пришел к клиенту. Там был конкурс из 20 дизайнеров. Вот Я единственным предложил ему поработать именно с ним. Сначала решение какое-то дать, Вот как Аня, кстати, рассказывала, что э, давайте мы поймем вообще, сможем ли мы сработаться. Я ушел, пред, сделал ему предпрезентацию, еще ничего не делал, еще ничего не работал. Принес и взял заказ на… там Мы в итоге сделали два больших дома по полторы тысячи метров и огромный офис в центре. Просто потому, что я единственный, кто предложил сначала поработать, а остальные сразу ценник называли и деньги давали. Было 20 дизайнеров. Так можно и нужно делать. Это все тоже по этой технологии. Вот этот проект, ну вот он мне разрешил тоже его показать. Вообще он там не разрешал. Я его попросил, поэтому вы первый, кто его <laughs> увидел. Значит, тест-драйв. Первый контакт облегчен. А я, наверное, не туда места. Ага. Вот форма тест-драйва. Что вы можете предложить по технологии? Смотрите, диагностика отлично работает. Давай проверим, как у тебя, сколько будет стоить тебе. Тестирование. Отлично тоже работает. Ответы на вопросы клиента. Прикольная тема, если мы делаем презентацию, когда я делаю презентацию, любую, я прошу клиентов, если тебе что-то непонятно, пиши мне, пожалуйста, ну, что тебе непонятно. Он начинает писать, и мне самое главное, если я знаю технологию продаж, мне самое главное контакт человека. Как только я с ним начинаю контактировать, неважно, в переписке, в личном сообщении, если я его классифицирую как своего клиента, я ему точно продам. Абсолютно точно, То что это технология, я точно продам человеку. Я выявлю, что ему нужно, я скажу, что у меня есть решение, я скажу, что я смогу его довести до результата меньшей стоимостью, чем он бы сам заплатил. Эта технология, она работает. Поэтому самое мне важное здесь, это значит, получить его контакт. Да? Так, что еще? Разбор ситуации, отлично работает, разбор планировок, супер. Калькулятор прибыли, если мы говорим про ресторан, например, или какой-то бизнес-проект. И демонстрация будущего. То, что я с чего начал, а давайте еще, а давайте посмотрим, как вы творческие свои таланты можете принести куда-то еще. Человек хочет будущее, но покупает то, что ему нужно, первый шаг к этому будущему. Что они используют для тест Не рекомендую. Не работайте никогда на конкретные задачи для клиента. Когда я работал, там, делал планировки клиента, никто не покупал. 99% говорят, спасибо, что нам помогли, очень было ценно, очень полезно, классно, мы придумаем, обязательно придем. Не придут. Не надо этого делать. Экспертная консультация. Вообще вытер, вычеркните слово консультация, его слова не должно быть. То есть форма может остаться, но слова никуда не предлагать. Значит, Узнать стоимость по проекту тоже не очень клёво. Ну, то есть я очень много видел таких предложений, когда вот вы видите, рекламу крутится. Заполни анкету, узнай, сколько стоит. Это тоже как бы не супер сильно ценно. Я бы вот эти не использовал, не рекомендовал. И пятая часть – это продажа, Продажи приглашения на встречу и продажи. Вот из чего они состоят. То есть первая часть мы должны человека пригласить, как правило, на встречу на тест какой-то. Давай разберемся в твоей ситуации. Ты видишь, что я эксперт, приходи ко мне, разберемся вместе, как тебе сделать результат, который ты хочешь. И продажи. Дальше ты спрашиваешь, что ему мешает, как бы он хотел, предлагаешь свое решение. Вернее, не предлагаешь, а ждешь, пока он сам не спросит, как мне ты можешь помочь. И, собственно, продаешь. Это всегда работает. Тут мелко у меня получилось, но вот можете, да, вот модель продаж, как делается. Сильное предложение, это первая часть, первичная. Крепкая переговорная позиция, отсутствие нужды. Мне не важно, закажу, ты закажешь у меня или нет. У меня достаточно клиентов. Квалификация, что не, не надо продавать тем, у кого нет денег. Допустим, кто-то в красной зоне, а вы берете премиум-сегмент. Сразу же лучше даже их не допускать до встречи. Просто сказать: извините, мы не, ну я не смогу помочь. Сегодня тоже спрашивали, а как отказать? Ну, просто сказать, как есть. Извините, я не смогу вам помочь. И все, вы имеете право на это. Не надо ничего придумывать, там, обманывать, еще что-то. Просто это просто и понятно. Это нормальная позиция. Человек будет окей, нормально. Значит, подтверждение интереса клиента на каждом этапе. А вот наличие планов, этапов, переговоров. Все переговоры ведутся по этапу. Многие люди сразу же перескакивают. Когда я перескакивал, через этап, у меня тоже продажи не шли. Есть просто, вот как мы в дизайн-проекте делаем, планировка, там, визуализация, подбор мебели, рабочие чертежи. А многие думают, что уже и так понятно, Давайте сразу чертежи чертить. Вот в продажах то же самое. Если мы идем по технологии, у нас все получается. Если мы не идем по технологии, мы срываем продажу. Я много-много раз сам-то совершал такую ошибку, пока не понял, что просто себе поставил галочками, как надо действовать. И у других людей тоже это, самое, это же самое замечал. Когда мы это правили, продажи шли. Разница между правильным и неправильным действием – миллионы в продажах, чтобы вы понимали. Абсолютно. Мы, причем самое важное, что клиенту он пока не знает. Он, он же не знает, какая наша услуга, пока он не купил. Он этого не понимает и не знает. Он видит только, как мы себя чувствуем, как мы уверены и как мы продаем. Только это. И по сути, только это мы и продаем на данном этапе. Вот это важная часть. И тоже вот сегодня кто-то говорил, не помню, Аню, по-моему, да, что очень важно 50% времени на себя еще тратить, на свое развитие. Не только на профессионализм, но и на то, как ты позиционируешь Очень важная вещь. Значит, Скрипты при этом не нужны. Нам нужно просто знать технологии. Никаких скриптов я не учу, никогда ну, не делаю. И двигаться по этапу. И подтверждать интерес на каждом этапе. Так, что еще? Продавать на высокий чек? Консультация поможет. Что нужно? Вера в себя, отсутствие нужды, понимание технологии, знание психологии, ну на базовом уровне. Знание психологии я подразумеваю вот эти вот. Сколько у нас? Угу. Знание технологии подразумеваю что вот у нас будет четыре вот эти элемента и два из них будут работать. Скрипты не нужны. Нужны не скрипты, не волшебные фразы, а понимание потребности человека. Итак, вот эта технология, в принципе, мы завершаем. У нас будет время на вопросы. Нет? Минутку, позадаем. Значит, продукт дорогой и уникальный. Презентацию подготовить, привлечение платно, бесплатно, тест-драйв проработать, подготовить и сделать продажи. Эти те способы, которые использую я, которые используют там, мои клиенты, которые используют мои ученики, чтобы работать. Вот, если хотите такой результат, можете. Я вам все это дело подготовил, как внедрить, изучить. Можете у меня на стенде узнать подробности, можете сфотографировать и поучаствовать в нашей программе. Поэтому смотрите и используйте. Все, в принципе, если есть какие-то вопросы, могу парочку ответить, и идем на перерыв. Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас перед вопросами скажу, что те, кто идут на веб-блог завтра, мы все это проработаем в деталях на вашей ситуации. Поэтому приходите, если кто-то еще хочет, на стенде можно взять билет и... Мы прям с вами отработаем, у нас будет не так много людей, вы сможете это дело внедрить для себя. Вопросы в перерыве? Можно в перерыве. Друзья мои, давайте побежали-то все сразу к У меня еще спикеры за сценой, Нет, не торопитесь. Давайте поблагодарим Станислава.